Всем доброго времени суток, друзья! Меня зовут Валерий, и мы продолжаем рубиться в Resident Evil Gaiden. Итак, мы нашли, короче, ключ от первого класса, вот, туда нам надо. Сейчас туда отправимся, там по наводке кого-то там, диспетчера, что ли, какого-то там, да? кто это? Постоянно связывается с Берри. Там находится Леон, вот. Давайте отправимся туда, я надеюсь, у нас враги здесь не зареспанились, ни черта не. Ни... Так. А оружие у нас, да. Ножик, отлично. Все, погнали, все четенько, все шикарно. Так, а.. Да, я здесь могу обойти, здесь круговая. Понятно. Так, это вот здесь, сюда. Отлично. Здесь по прямой пробежать. Я так по памяти помню. По прямой пробежать. Опа. Что-то новенькое. Что-то новенькое у нас тут. Что за пульс? Кстати, здесь были бабищи. их а здесь нет? Постой! Этот монстр, он где-то рядом. Что? Где? Не знаю, где именно, но он совсем близко. Так, ого, ого, ого. А у меня ножик, а у меня ножик, а у меня ножик. А у меня ножик выбран. ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй А это пистолет? Нет, нет, давай. А нет, давай ружье. А меня сейчас, короче. Ай, надо выбрать это аптечка. Ай-яй-яй-яй. Ай. Сюка, не ту бутон ту Continue You Dead. Короче, меня Валуев замочил. В комментах написали то, что да, он похож, короче, Тира похож на Валуева. Окей. Continue. во во что то во что Ни хера себе. Ни хера себе. Так, здесь у какой-то... Вот у этой, наверное, что-то есть. Надо, короче, еще загасить. Вот. Нифига себе. А в смысле? А почему вы так далеко-то? Раз. Два. Три. Четыре. А, у нихера такое. Так, нужно выбрать... Давай зеленый. нам. Чё у меня меларгает? Смотрю, у меня убавляется почему-то. Я жизни сам по себе, слышь? Э! Вот там не не, при, не при, при... Снимаются симптомы отравления из... А-а-а! Да куда ты поползла то а, Да в смысле? Короче, у меня отравление, наверное. Что мне там надо? Синяя трава, да? Фиолетовая максимум здоровья, окей, отлично. Так, а, давай выбираем, короче, ружье. Выбираем ружье, сразу же и отправляемся к этому валу его. Так, понятно, это мы все прочитали, это мы все смотрели, это мы все видели. Ну давай своими кишочками тут. Сейчас я тебя сделаю здесь. Смысл? В морду ему попадай, в морду, в морду... О -о -о. <с> Эй, Люси, что происходит? Откуда ты знала, что монстр был рядом? Я просто почувствовал и все... Ладно, поверю тебе на слово. Но мы все же о чем-то... Но ты все же о чем-то мне не договариваешь. Я все еще чувствую, он совсем рядом... Yeah! Yeah! Эта тварь схватила Люси <laughs> И исчезла Короче, Люси опять похитили, да? Жизнь Хера, у меня опять, короче, смотри Жизнь-то Совсем сгулькинкуй Так, э, синяя трава, ага, фиолетовая что делать надо надо жрать траву надо жрать траву чтобы, чтобы было хорошо вот так э, сохранки то нет да а, а ключ то у меня есть Понятно. ключ у меня есть окей отправляемся без люси короче надо теперь э, главная наша задача это найти короче сейчас леона там уже решим пойдем ли мы искать Люси, наверное, там и сваливать. Я бы, если честно, я я бы не знаю, заложил бы взрывчатку нахер на этот корабль. Ну, нашел бы Леона, заложил бы нахер эту взрывчатку, вот. Ну, вызвал там вызвали вертолет, да, или или вообще нашел Леона, вызвали вертолет, вертолет прилетел, его просто с ракеты с вертолета потопили этот корабль и все и все. То что Люси тоже, смотри, какая-то, да, какая-то. Какая-то подозрительная. Вот. А так они все вместе пойдут на одно пойдут, пойдут на и все. Делов-то. А тут что-то придумывать, что-то тут. Ладно. Окей, погнали. А -а -а, смотри, здесь. Кстати, смотри, а -а -а, комнатка. Комнатка, похоже, знаешь, на этот. А, планировка и вообще похоже помните в вот этот код Вероника там была комната вот этого а, Ашварда то там брат с сестрой две одинаковые комнаты там также была вот такая вот штуковина короче да вот это зеркало вот а, кровать вот такая двухярусная по-моему была да там вот эта вот эта крышка она там опускалась поднималась там типа там этот, лестница наверх короче была Помните, да, похоже, похоже. Может это типа отсылки, я не знаю. Но, но похоже. Ну вот, смотри, здесь, да, вот, как бы такая же. И вот я тебе говорю, я говорю, кстати, кровать не заправлена, кто-то спал здесь недавно. Ни хера нет. Ну это, наверное, вот эти две комнаты, они сделали как, как, как отсылку, наверное, скорее всего. Почему-то мне кажется, да? Ух ты, смотри, фиолетовый. Ну, это, наверное, очень жесткий тип. Леха бодбенция. И тут ничего не загорается, у нее ничего нет, короче. Я не знаю, стоит ли вообще заходить сюда, может, здесь вообще ничего нет. Не жалко патроны, а ножиком я не знаю. Ножиком, наверное, буду долго мочить. А, блин, нет. Давай попробуем ножиком. Давай попробуем ножиком. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь ударов ножом надо, прикинь. Восемь ударов. И здесь ни хера нет. Как всегда. В смысле? Вы издеваетесь? Вы прикалываетесь что ли? Окей, так, там фиолетовый <смех> Такой стоит, знаешь, грустный такой <смех> Приуныл просто Здесь фиолетовый Уйди, мне надо, короче, проверить Смотри, там деваха лежит, короче А это, наверное, ее хахань зеленая баба э, с фиолетовым хахалем короче здесь ни черта нет мне валю, короче отсюда просто а че у меня так э, слоумо какой <режит> так и тебя тоже обойти надо давай давай о, о, подходи подходи я короче раз вот так оббегаю что ты там картины это поронял картины это поронял погоди тут закрыто а чем у меня у меня есть что-нибудь чем я могу короче тут открыть у меня есть это первый этажа, это значит, трос. Этим ничего не взорвать. Окей. Значит, вернемся сюда еще. Придется возвращаться. О, у этого что-то есть. Значит, мочим. Мочим. Пробуем ножичку. Немнож... А, там второй. О, там и два. Так раз. Два, три, четыре, пять, шесть, а я семь. Быстро, быстро, быстро! Столько много-то травы съел! Я, короче, все сейчас это истратил, испоганил. Оо! Ты прикинь! Ты прикинь! Я думаю, пускай он меня, наверное, убивает, Не нифига! Я случайно, короче, истратил эти столько.. Столько травы! Столько травы! а я надеюсь не сам со... а где а да да так работает а ну ну хорошо это хорошо так. я выбираю пистолет это так работает раз стараюсь стараемся четенько попасть отлично так у тебя что-то есть Патронов пистолета. Ну, неплохо, неплохо. Так, а здесь еще что-нибудь есть? Бляха, здесь места мало. Места мало. Ладно, давай ножик. И ножиком попробуем сейчас его загасить. Так, да это работает, короче, меня убивает, и я начинаю с того места, где меня убили. Давай, давай матч умирай вот, отлично ай живой еще здесь то есть что отлично Ай, желтая трава как раз, как раз короче я истратил жизни взял желтую траву и ее короче использовал Вот. что-то какие-то слоумо я думаю это э, проблема с эмулятором может быть все-таки игра то эмулируется эмулируется вот. Поэтому, наверное, какие-то проблемы бывают. Так, здесь что у нас? Здесь вообще не зомби. Даже зомби украли. Ничего нет. Окей. Ну здорово, чел. Ну здорово, чел. Он стоит прямо у двери, короче, его по-любому надо убить. По-любому надо убить. Я просто думаю с пистолета попробовать это... Так, погоди, я забегу. А, все отлично, все отлично. Ты смотри, какой резвый, ты смотри, какой резвый. Я загнал себя в угол. Пошел ты! Сейчас у тебя... Отлично. Отлично. Сколько там, пять выстрелов, да, получается, чтобы его убить с пистолетом? Так, здесь что? Через эту дыру довольно длинный спуск. А, длинный. о! Видно лишь неподвижное тело, возможно, это Леон. Берри скинул трос и спустился вниз. Леон, ну же, очнись! Леон пришел в себя. «А-а-а-а-а! Голова, Берри!» «Как ты сюда попал?» «Когда ты не вышел на связь, сразу подняли тревогу. Меня отправили, чтобы вытащить тебя отсюда.» «Ладно. Прости, что впутался в тебя, в тебя в это…» «Стоп. Тут была девочка». «Знаю, Люси, верно?» «Ее схватила. Та, тварь!» «А в девчонке этой кое-что меня беспокоит». «На чём ты?» Ну, странный дар у нее. Может она и есть БИОО в обличии? Ты уверен, что нам нужна не та штука, что ее утащила? А? Да, но.. Слушай, пока я уверен, что та Амеба подобная тварь, наш главный кандидат на роль Био. И пока я не убежден в обратном, я приложу все сил силы, чтобы спасти, возможно, единственную выжившую в этом аду. Какой ты просто.. Нафиг валите с этого корабля, как... А... Ладно, вернемся на пост охрану так же, как я пришел сюда. Возможно, мы найдем их и при помощи мониторов. Ой. А... А, вот и Леон, да, у меня теперь... Я, кстати... Блин, а почему я не могу выбрать Леона? Я хочу за Леона поиграть, почему я не могу выбрать Леона? Ну, как бы, я могу выбрать, но я не могу его... <coughs> за него играть. Так. Понятно, здесь не черта. Ладно, валим. Где мы вообще находимся? А, сохранка. Так, на что мы сохраним? На что мы сохраним? Каюта второго, пост охраны, э -э -э палуба. На этот, наверное, да? Окей. Так. Так, у меня ножик выбран? Ножик выбран. А, погоди, а я могу вообще... Так, погоди... Могу ли я защиту? Да, я могу, короче, считать. И той девочке тоже можно было считать. Я могу и оружие, наверное, дать, да? Но этого делать я не буду. Так, окей. Замочим вот этого падла. Иди сюда. Ножичком. А, подмога, как всегда, подмога. Я тебе сейчас. Отлично. Леха, третий еще. Разговорились что ли там? Готово. Готово. Так, ладно. У этого что там есть? Патроны пистолета? Хорошо. Я потратил патроны и взял снова патроны. Смотри, дилерсы, трупы. Это какой-то, не знаю. Концертный зал какой-то, наверное, да, там видел? Сцена. Вот. Ну, больше ни черта нет. Я думаю. Так, выход. Он один, да, получается, этот выход. Вот здесь в колоннах есть что-нибудь? Кто-нибудь что-нибудь заныкал, нет? Ну и все. Ну и все. Ну и все, я больше с вами не дружу. Так, ладно, отправляемся. Куда мне вообще надо? что застрял? -то? Так, посмотрим. А в комнату охраны мне надо. Опять на четвертый, да, получается четвертый этаж. Э -э -э. Да, на четвертый этаж, короче. Нужно найти лифт, наверное. Нужно найти лифт. О, а я вообще вышел. Вообще вышел. Не, погоди, надо найти лифт, короче, и я не хочу туда идти. <звы> да, я, я, я, я, я, я, я. Да в смысле, что за слово? Так, а здесь я был вообще? Нет комната не это, ага, прямо, так, так, так, так, Отлично. отличненько. Так, это какой-то какой магазин, ну, нормально, какой-то магазин, хорошо хорошо но он еще живой ну пускай ползает бляха там еще один средняя броня защищает вас отлично средняя броня так ее сейчас сразу оденем Леону среднюю броню да отлично отлично так здесь что у нас нет гранатомета забрать эти снаряд невозможно да где этот гранатомет то взять уже уже третья нычка с гранатами надо будет, когда найдем гранатомет, короче, бегать. Бегать. Э -э -э собирать эти гранаты. В любом случае надо будет это сделать. Так. Так. Так. Так. так. Да смысл высочи не дохнем? Окей. Блях, они все живые-живые. Так. Ай, все, больше нет ничего, да? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай, ай, ай. Только... Только, только, только, только. Только и светка. Ой. Ой. Ну, этих можно с ножом, в принципе. Но я думаю... А... Я думаю, сейчас появятся обе. Обе две. А может и больше. Ну, а как я их сказал. Так, а меня опять рванули. Меня опять траванули. Эти бабы не травят, короче, ты прикинь, да? Меня траванули. Ладно. Ладно. Три патрона погода не сделают. И один застрелится. Так, меня траванули. Идиха, она живая. Так. А что? Синяя трава. Ну, нормально. Ну, нормально. Патрон для тройка, а, нормально, отлично. О, тапок. Давно у нас тапков не было. В свободное время члены экипажа должны изучить инструкции. В библиотеке на втором этаже есть нужная литература. Библиотека на втором этаже. в смысле? А, вон стоит, смотри. У меня один патрон с... одного патрона здесь хедшотов-то вообще нет, в принципе вот, так что мочим. А -а -а! Меня опять под опять подставили. Похоже, это ключ от библиотеки на втором этаже. О, хорошечно, хорошечно. Так больше здесь ничего нет, да? А, от второго этажа а библиотека. Может быть, отправиться в библиотеку сначала? как думаете? да? я, наверное, думаю, да библиотека на втором этаже, вот, у нас второй этаж так а где библиотека на втором этаже? надо искать надо искать ах ты, бляха я тебя бегу нормально так, еще две здесь двери а, погоди, да, нет да, Две двери получается Здесь мы еще не были А, толчки Толчки Сортиры Девушка, девушка, а девушка Стоит ли вообще Заморачиваться здесь Смотри пусто! О! Формуль. О, еще что-то! Ключ от медпункта на втором этаже. Вот это я не зря зашел. Вот это я не зря зашел. Так! Давай-ка взглянем. Мы сейчас на втором этаже. Где мы не были? Где мы не были? У нас, смотри, а... мы не были... Вот Правой стороны здесь, да? И не были вот здесь две двери, короче. Две двери. Блях, вот. Ай, придется мочить, да? А, погоди, а этот не правит. Ну ладно. Не, не, не, не, не. Слишком жирно для тебя, нет? Ай, ну-ка. Может, что? Слишком для тебя жирно чувак будет ружьишка ты не травишь в принципе так ладно э, давайте сбегаем сюда а ну это начало слышите окей у бабенцы что то есть так давай-ка мы сейчас ружьишка возьмем я не знаю что мощнее ружьишки или автомат Все-таки. Лех, опять две. А это и три, надо патроны. Зеленая трава, ну фу. еще. Ну допустим. магазин автомат, нормально. Вот это уже другое дело. Ну, бляха, я столько потратил патронов мимо. Так, ладно. Опа. Опа! Ножик, ножик, ножик. Ножик! Ни головы, ни, ни рожик. Так. Вот ну иди сюда. Бляха, подмога! Как это они подмогу называют? По рации, что ли? Раз. Два. все лежит. Лежит Да дай пройти! Дай пройти, ты чё разлегся, э! Чувак, тебе как, нормально? Нормально? Дай пройти. У меня жопой кусил, что ли, или баран. Так, а в этих местах кончу... Опа. Ай, ну, все равно они появятся все в кучи, в куче. Я, кстати, не был еще на первом этаже, не заходил на первый этаж. Просто трата пошла, трата патронов. А -а -а! Да лежать сдохни ты нахер! Сколько в тебя с дробовика... А -а -а! С дробовика столько патронов! Дай мне патрон... Да в смысле?! Красные тяжелые раны... Так, а ну-ка на первый этаж давай сходим еще здесь посмотрим... Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой... Фи Фиолетовые! Фиолет, фиолетовое чудо. Ух ты. Зеленая трава. Смешивать, да, нельзя, жалко травы. Так, здесь что-то есть. З... Ух ты, еще красная трава. Неплохо, неплохо. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько фиолетовых-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Каждый закоулочек. Каждый закоулочек надо проверять. Там труп, короче, его тоже надо обыскать, но там, видишь, мешать стоит фиолетовое чудо. Так. Окей. У меня, бляха, видос-то уже кон... О, патрона пистолета. Отлично. У меня уже видос подоходит к концу, в принципе. Поэтому надо уже заканчивать. Сейчас мы здесь осмотримся и закончим, наверное, я думаю, на Йентом. Каждый закоулочек. Так, у этого тоже тут ничего нету. Окей, надо труп, короче, что посмотреть сейчас. Который лежит. Ржавый ключ от кухни на первом этаже. Окей. На первом этаже. Я и так на первом этаже. Ну ка Я и так на первом. А нет, смотри, есть дверь, да какая-то. От нее ключ. Бля, у меня столько ключей. Во. Вот ключ. Ладно, друзья. Давайте на этом вот закончим, в следующей серии пойдем, короче, посмотрим это помещение, пойдем поищем библиотеку с медпунктом, вот, и если э, по времени будем успевать, то заглянем еще в комнату охраны, вот. Ну а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, и с вами был Валерий, всем пока!